Ну, что, добрый час! Приветствую всех, кто слушает или будет смотреть это видеозаписи. Я напоминаю о том, что крайний раз и в этот раз также у нас на ютубе ВК идет с картинками запись, а в телеграме идет напрямую. Да, есть преимущества и там, и там. Но если захотите потом посмотреть с картинками, то милости просим на YouTube или э, контакт итак готовилась я к сегодняшнему видео э, прям очень э, серьезно очень э, объемно э, собирала отдельные фрагменты выстраивала э, в цепочке и просматривала что из этого обязательно нужно говорить а что можно проигнорировать что главное э, э, и поэтому я не очень то есть посмотрим, что из всего того, что подготовлено к сегодняшнему эфиру, в результате будет сказано. Ну, я напоминаю, что есть одна из э, таких мощнейших ключевых методик, когда есть желание в чем-то разобраться. Она называется она выделение главного. Это когда во всем событийном потоке, да, нужно понять основное, что происходит. Если оно выбрано определено точно, это позволяет соответственно сориентироваться и сделать те действия, которые будут максимально результативные и полезны. Вот что касается денег, что касается отношений, любой совершенно сферы жизни есть ну как бы такой событийный ряд то что называется объективной реальностью по этой объективной реальности ну понятно например денег не хватает значит мы что-то себе не можем позволить будут деньги я себе что-то позволю там а, что-то складывается значит ну это происходит если не складывается не происходит как сложить самому а, иногда получается иногда не получается это а, движение по плоскости поэтому а, я решила что Сейчас мы с вами чуть-чуть, прям вот очень быстренько некоторые аксиомы вспомним с вами, на которые, возможно, нам будет полезно сегодня опереться. Вообще, это крайний прямой эфир перед весенним, извините, осенним равноденствием, 21-22 сентября. У нас планируется выезд, работа. В этот раз особо мы никого не приглашали по понятным причинам. Понятные причины – это достаточно серьезная ситуация, которая происходит и в стране, и в мире, и на разных уровнях да, мы можем это фиксировать. По аксиомам. аксиома номер раз человек это не только голова не только тело руки ноги это не только разум это даже не только душа и это не только дух человек это сложная структура в разных методологиях человеку выделяют разное количество полей и возможностей классика это семь семь цветов радуги 7 оболочек каждая оболочка решает или тело каждое тело имеет свою плотность свою цветность свою светимость и эта оболочка решает строго определенные задачи физическая максимально находится здесь и сейчас но она максимально плотная где-то она самое медленное но истинно говорю вам только руками ногами человеческими в каких-то вещах она Наличие физического тела позволяет решать те вопросы, которые нельзя решать, если в наличии этого тела самого нету. То есть бесплодные духи обладают другими э, талантами и способностями, но тем, что дает телом, э, телу человеческому, да, они делать не могут. Им надо либо воплощаться, либо использовать человека для реализации. Эфирное тело – это наша энергетика, это наше ближайшее поле, зона жизни. Астральное тело, оно еще взаимодействует с землей, ментальное – про разум, ну и так далее. Витальное, казуальное тело причины, дальше тело души, духа. Простите, что повторяю, я думаю, что вы глазами все быстро прочитали. Просто я напоминаю, да? Такие же тела есть и у Земли, причем э, у, у кого-то есть не все тела, не все семь тел, у кого-то есть больше семи тел и сильно больше семи тел. Вот то самое развитие, когда человек становится асом, ас становится саром, сар становится там дальше, дальше, дальше в божественной ипостаси, это в том числе э, развитие, наполнение, количества оболочек, которые есть у человека. На эту тему тоже были эфиры, я сейчас просто... Напоминаем, и, например, наше астральное тело взаимодействует с астральным телом Земли, то есть как бы мы своим своим телом подключаемся к этому полю, и там тут определенные процессы, в том числе, например, осознанные сновидения, да. Ну и, в общем, есть там разум Земли, мы своим ментальным телом с ним взаимодействуем, есть дух и душа планеты, есть наша дух и душа, и мы тоже там взаимодействуем. То есть все живое, каких бы оно размеров не было, обладает всеми теми оболочками, которые гораздо больше, их возможностей гораздо больше, чем те, которые а, чаще всего м -м, привычно мы идентифицируем, вот как «я». Когда человеку говоришь, вот когда мы говорим «я», а, идет какое-то ощущение, что такое «я». И а, есть люди, для которых «я» — это разум. Я мыслю, значит, я существую для кого-то я это тело для кого-то это я это тело плюс разум плюс желание ну и дальше в общем вот это вот самое я оно состоит на самом деле из некоего сочетания а, оболочек тел который человек настолько смог осознать а, вобрать а, умеет не взаимодействовать что для него это стало я а, очень многое в нашем образовании, в там, транслирующихся образах, в том, что с детского сада, со школы идет достаточно методичное обрезание доступа человека к высшим сферам. И то, что можно назвать процессом деградации, поэтому дети, как правило, быстрее соображают, легче взаимодействуют, эффективнее бывают в каких-то неожиданных ситуациях, у них больше энергии, им интереснее жить. Человек, чем он более при взрослении теряет доступ к своим ресурсам, тем он становится более печальным не энергетичным ограниченным для него я сужается его восприятие я сужается почему это важно сегодня да потому что да еще один момент касающийся полей земли полей человека я напоминаю периодически мы эту тему тоже затрагивали то что называется частоты шумана которые регистрируются с, сейчас я вам прям чтобы до 90-х 90 лет 20 века была общепринятая величина вибрации на уровне 7,83 Гц, которая не менялась. Вот она не менялась, не менялась. Потом к 94-м она выросла до 8,6 Гц. В 2000-м, то есть еще через 6 лет, это было 9,3 в двух тысяч седьмом девяти восемь двух тысяч и двенадцатом 111 году и 143 в четырнадцатом 14 1503 а январь 15 лета это 1657 декабрь 15 это 1697 а 2016 рост к декабрю достиг до 18 1 герц 2017 достиг впервые 36 герц все время наблюдения была вспышка очень мощная активная потом это немножко опустилось обратно до 18 подросло стабильно до 18 с половиной и в 2022 мы с вами наблюдаем ни много ни мало до 60 герц вспышки вибрации что это такое мы говорили это ну как бы душа земли которая оживает моя версия, что она оживает после очень серьезного ущерба катастрофы, то есть как бы она была ранена и а, впала в некую кому и вот в этой коме человечество тоже в некую сон разума впал а, когда достаточно сильно упало осознание, понятно почему потому что мы достаточно сильно связаны а, с землей, с ее структурами вообще человек, по крайней мере человеческое тело вне земли а, существовать не способно да, дух у нас может перемещаться где угодно, но вот, собственно говоря, тело, оно принадлежит фактически этой земле, и поэтому оно очень связано с тем, что происходит с землей. Оживление земли, повышение вибраций. Еще была работа, я напоминаю, это где-то начиная с тех же самых, вот на самом деле совпадает с повышением частот Шумана, начиная с 90-х лет, идет некий такой процесс пробуждения духа людей да? помните в 90-е было куча целителей, сновидящих руками все лечили предсказывали, там целые залы бабушки собирали, это не просто все было шарлатанство, много очень людей интересную литературу писали самоздатом, сейчас это все вот у кого там сохранилось, найти трудно, прям ну вот, вот многие люди стали интересоваться духовной сферы, энергетикой полями Люди с научным образованием, крепким, советским, вдруг, вдруг пошли смотреть в эти сферы. У меня есть до сих пор книжки целые. Люди науки, ну, на самом нормальной такой науки, да, официальной науки, академики там есть, там есть профессора, они объединились, создали науку, написали огромные труды. Смысл в том, что ребята на самом деле, оказывается, душа круче, чем разум. На самом деле душа выше разума по, по оболочкам находится, да, по соответственной и ресурсность у души тоже выше. вот И дальше как же этим пользоваться? То есть они вдруг обнаружили, что кроме разума сидели, сидели в поле разума да, много лет, и вдруг опа обнаружили еще одно поле, еще, и оказалось, что там много всего и круто. И вот, значит, целую науку на, эту, на этой почве создали. У меня есть это творение в двух, по-моему, томах таких здоровых. Вот, но если оттуда вытащить логическую сухой остаток, там его мало. Душа существует, она крутая, у нее много возможностей, и вообще с помощью души, там, света и любви мы можем сделать гораздо больше, чем, например, через разные, различные формулировки, формулы, логику, то есть через разум. Вот, это краткое изложение вот этих огромных двух томов, но просто мужиков проперло, потому что вдруг они не просто, понимаете, догадались, они а, это почувствовали, для них это стало вдруг объективной реальностью. Вот не было, не было, не существовало, и вдруг бац, и они это описали как ученые в полном восторге, им казалось, что они сделали открытие, на самом деле параллельно, там, ну, духовные учителя всегда на Земле существовали, всегда об одном и том же говорили. То есть идет процесс, причем, посмотрите, в 90-м, возвращаемся, 7,83, это такая частота сна. Вы знаете, как есть частоты, когда разум мы спим или мы бодрствуем, да, разные, разные ритмы у нас в мозгу. Вот такая же история с, с Землей, вот мы жили-жили-жили приблизительно в одной частоте, и вдруг она начала расти-расти-расти-расти, вот, и к данному моменту, да, вот, ну, 7,83 округляем, допустим, до 8 а сейчас 60 Гц, это там больше, чем в 8 раз, больше, да, выросло за, получается, за 30 лет. За 30 лет рост в 8 раз вибрации, частот, активация полей, это процесс пробуждения. Этот процесс все время об этом говорит, ну, знаете, если я каждый эфир буду об этом говорить, ну, как-то... Наверное, это будет странно, слушать одно и то же неинтересно. Но когда сегодня я задала вопрос, что главное, что я должна сказать. Потому что было желание, например, ну такой очень важный ситуация произошла, я ее ждала с 2017 года, потому что именно 15 января 2017 года первый раз было объявлено на сайте Букингенского дворца о том, что лондонский мост рухнул. Это заявление было официальное, но оно было тут же удалено, народ успел сделать скрины. И вот с тех времен пошли обсуждения, что Елизавета II почила в базе, ее уже нету. И пошли утечки о том, кто же она такая была на самом деле, какую функцию она выполняла. Ну вот то, что сейчас, например, пишут, да, что она была глава масонской организации, то есть глубинного государства. Причем это все... Кто читал фантастику, кто в теме, да, если говорить о том, что там существуют другие цивилизации, кроме той, которую мы считаем единственной, и разумной, а вот, то э, самая версия, которая к данному моменту считается самой актуальной, это то, что планета была захвачена насекомыми, которые функционируют по принципу роя коллективного сознания, а женщины у них выше по статусу, потому что женщина это королева-мать а все остальные это ее слуги, ее солдаты, ее офицеры, ее рабочие, а, и их жизнь ничего не стоит. Поэтому э, вот эта вот, это вот как раз э, идеология, она бы, например, объяснила, зачем адмиралам американской армии, или там э, каким-нибудь там или, да, зачем им менять пол, зачем Вачовски поменяли пол, когда они коснулись вообще этой темы, то, что называют там эзотерик, или как что устроено на самом деле, вот сняли они матрицу, и вот понеслось, да, потому что типа женщина, это высшее существо, то, что дано женщине, которая там является вот этой самой королевой роя, ни один мужчина, делая карьер никогда не сможет приблизиться по статусу к возможностям женщины. И они такие, а давай-ка мы там себе лишнее отрежем и приблизимся. Понятно, что никуда они не приближаются, это просто это, это некая трансляция вот этой, вот этой крутизны статуса. Но еще раз, если ее нету с 2000, с, с января 17-го лета, то есть ее нет уже почти 6 лет, 5,5 лет ее нет, и ушла она не в 96, а в 90 лет, да, почему так долго?